Патроны быстросменные, тип 1220 применяются при обработке деталей, в которых необходимо выполнить различные работы с одной установки деталей. Для крепления в шпиндель станка патроны имеют хвостовик с конусом Морза от 2 до 5, исполнение с лапкой 1 и ГОСТ типа БИ BE и BEK и с конусом R8. В зависимости от конуса патрона Размерность втулок различается своей комплектностью конусов Морзе. Втулки предназначены для использования инструмента с лапкой и имеют паз для выбивания инструмента клином для смены. Выступающий центрирующий конус внутри патронов обеспечивает центрирование втулки по конусному углублению в задней ее части. От конуса проходит поперечная проточка. В нее входят выступы на втулке, блокирующие ее проворот. Втулки фиксируются шариками, образуя надежный замок. Фиксация происходит автоматически при утоплении втулки до упора. Замена втулок производится простым нажатием на кольцо. Использование этих комплектов сокращает время на смену инструмента и повышает производительность.